добрый день друзья хочу сказать несколько слов о ретрите который был у светланы в сочи я не то чтобы туда ездил у меня был свой экспириенс свой опыт я был на этом ретрите онлайн конечно это не настолько не настолько дает впечатление но наверное я бы даже сказал большого значения, что меня там не было, это не несет, потому что я там был. Несмотря на то, что моего физического тела там не было, если говорить о том, что весь мир – это энергия, то э, я был подключен с момента того, как я решил поехать на этот ретрит, и это было здорово. Решение принял сразу, потому что мне очень приятно и интересно работать со светой мы с ней уже давно общаемся практически год уже будет и я могу сказать что света для меня тот человек который делает все очень профессионально при этом достаточно мягко комфортно и есть результат для меня результат ⁇ это продвижение вперед по своему пути, это прояснение каких-то вещей или ответ, получение ответов на вопросы, которые я хочу получить. Развитие, саморазвитие, и света очень здорово, и профессионально, и качественно. И... мягко поддерживает и дает информацию, при этом информация очень результа результативная, то есть практически в моменте я задаю вопрос, я получаю ответ, даже находясь просто в поле Светланы, не задавая этот вопрос вслух, а может быть ментально проговаривая его себе где-то там в голове, но вот во время ретрита у меня было несколько раз подобных историй, когда я я просто находясь в поле задал себе вопрос и получил мгновенный ответ или даже были такие ситуации, когда я задавал себе вопрос и в первом мгновении она, ну, она отвечала мне сразу, но для меня это была пустое какая-то не ну, пустая информация, она не, не, не имела для меня никакого смысла в момент ответа и спустя какое-то время через там, может быть, несколько часов или может быть день-два Происходило что-то. Мне даже сложно это описать, что. Но.. Как будто уж произошла как происходила какая-то распаковка. И она как раз была э, под тот вопрос, который задавал день или там, несколько часов назад. То есть это может работать не сразу, но это все равно работает. Э, на ретрите. На этом ретрите я получил ответы на свои, как, свои вопросы. Даже не в ответы на вопросы, знаете, наверное, не так. Я продвинулся дальше. Я увидел себя. Я э, почувствовал, что такое эмоции, что такое чувства, чем они отличаются, как это проживается, в чем э, прелесть проживания чувств. И Для меня это была важная работа. Вот, ну, там, Это моя, может быть, была такая Основное, основной был запрос, это войти в чувства, на, зафиксировать их, почувствовать чувства, почувствовать эмоции, почувствовать разницу между ними, остановиться в середине и проживать в моменте чувства и эмоций, не увлекаясь. Ага. Даже могу сказать, что когда ребята пошли на места силы, и делали мне оттуда видео. Ну, наверное, даже если бы они его и не делали. Я соединялся с, этой, с этими местами и получал э, все то же самое, что получали они. Поэтому, на мой взгляд, для ума, конечно, важно находиться на ретрите физически, офлайн. А по большому счету... В этом необходимости нету, потому что когда включается энергия, включается энергия Светланы, включается энергия ретрита, включается посылы, включается моя энергия, все это объединяется в, одно, в один большой в одно, в одно большое поле и начинает работать. Поэтому я для себя, я рекомендую себе двигаться со Светланой дальше. Потому что для меня это не просто движение, это прорыв. Это прорыв. Спасибо, Светлана. Спасибо, Свет. Я благодарен тебе за помощь, поддержку, чуткость, душевную красоту. Тоже Ты лучше, Хотя В нашем мире Нет лучшего и худшего Но ты профессионал